Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение русского языка в нашей группе Мактаб Рус, Теле, Ёж. В нашей группе ВКонтакте. Мы начали с вами изучать алфавит. И, собственно, так пока и продолжаем изучать алфавит, потому что мы надеемся видеть у нас в группе людей. Пока что у нас в группе люди, которые знают Русский язык лучше меня, но мы надеемся видеть людей, которые не знают русский язык, даже алфавит не знают. Вот, как они сюда попадут, неизвестно пока еще. Вот, у меня здесь есть в разделе информация на разных языках, гуглом я переводил. Но, к сожалению, далеко не все языки попали сюда, так как здесь ограничено место, да. И э, вот на некоторых языках, на таджикском здесь, на узбекском, и даже на армянском, э, и на английском, по-моему, по да. А, вот. И здесь есть то, о чем это о чем эта группа, да. Обучение русскому языку это не только. Я, может быть, не может быть, а точно не имею права, конечно, вести никакую преподавательскую деятельность, но я эту группу делаю для чего еще? Кроме того, как помочь тем, кто не знает русский язык, но и для того, чтобы самому повторить все от начала до конца. И хочу поступить именно на этот факультет преподавания русского языка для иностранцев. Но это будет, может быть, через год или через два. А пока мне надо самому все повторять. Вот даже алфавит я первый раз написал э, неправильно. Но теперь мы его еще несколько раз повторим. И я, и вы, и все мы запомним. Наконец-то наш алфавит, азбуку. Итак, попробуем мы вот с такого видео. С такого видео... сейчас тут немножечко ну, мы его запустим и экран у нас тут немножко не, не получилось но ну, запустим попробуем как есть вот вы видите а... буквы русского алфавита правда тут не, не все далеко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 Шаща, твердый знак ⁇ И, мягкий знак ⁇ Э ⁇ -Ю ⁇ Так, ну здесь на видео а, Б не видно у нас. Ну вот А, буква Б, В, Г, Д, Е, Йо, Ж, З, И и краткая, К, Л, М, Н, О. П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Таким образом, мы несколько раз повторили алфавит. Ну, пока что на этом это такая короткая у нас будет презентация нашей школы. Вот И э, в дальнейшем э, у нас будет небольшой перерыв. Наверное, будет еще один урок до первого числа, до 1 июля. Потом будет на полмесяца перерыв, а потом мы продолжим изучение э, русского алфавита и э, написание, не, тол не, только, не только чтение, произношение звуков и написание. Буквы и слоги будут потом месяца через два. Вот, пока мы не усвоим алфавит полностью. Вот, всем спасибо за внимание. С вами была школа русского языка Мактабрус Телекер Пееж. Всем удачи.